А, вот я а, по натуре своей самый настоящий коммерсант, ну, то есть я прям, вот если я не вижу прямой э, линии, как зарабатывать деньги, или если я вижу, что у меня линия, она такая, делает какой-то крюк, я делать ничего не буду, вот точно. Это прям железобетонно. А у меня, так как не было опыта, я знаю о том, что, ну, реальность российского риэлтора начиналась с того, что ваш клиент – это собственник объекта недвижимости. Но я этой реальности не знала в 2014 году. Я знала реальность другую, что, например, любая мировая компания, прежде чем зайти на какой-то рынок, вот, например, допустим, компания Apple, сейчас вы поймете, к чему я веду, она перед тем, как продавать свои iPhone или там свои MacBook да, или свою продукцию, она достаточно дорогая, это премиальная продукция все-таки считается больше, хотя она сейчас распространена, но ну, вот, за ней гоняются, она не будет рекламировать, например, где-нибудь в районах Африки, не очень развитых, свою продукцию активно. Потому что там нет целевой аудитории, которая будет покупать. Именно покупатели. То есть первое, на что на любая организация ориентируется, но если мы посмотрим с вами, допустим, у нас с вами завод, мы решили производить с вами хлеб. Нам нужно оплатить, опросить публику в вашем городе, а вы хлеб вообще едите, а может быть у вас какой-нибудь бездрожжевой хлеб, а может быть ребята сейчас хотят есть какие-нибудь хлебцы, например, они не хотят есть хлеб. То есть сегодня при большом конкурентном рынке получается такая история, что мы в первую очередь должны слышать того, у кого есть деньги. Это моя сугубая идея. Сугубо, не то, что она моя, она ну, это, это, это то, что, собственно говоря, если мы посмотрим на любую торговую компанию, какие эффективнее развиваться, вот то, за что я зацепилась. И получается, что если я буду удовлять, удовлетворять интересы того, кто платит, потому что в итоге платит ли мне продавец или платит мне покупатель, платит ли мне застройщик, мне деньги выплачиваются с денег покупателя. Ну, мы все понимаем, что это отщипывается доля, а там официально как-то там сразу сказали, не сразу там, это такса, это процент, неважно, но это с денег покупателя отщипывается кусочек. Значит, моя задача сделать так, чтобы через меня как можно больше денег покупателей прошло.